Открытый диалог. Диалог. диалог с Александром Непомнящим Очередная встреча с Александром Непомнящим И говорить, безусловно, есть о чем Поскольку прошедшая неделя была насыщена как, впрочем, и предыдущей Но это особенно политическими событиями в Израиле Вот и наши радиослушатели звонили в предыдущем часе и говорили, что не могут дождаться когда... Программа Александра, не помню, чего» выйдет в эфир с тем, чтобы ну, узнать, что же все-таки произошло в Израиле. Добрый день, Александр. Добрый день, здравствуйте, Сергей. Действительно, вы абсолютно правы, прошедшая неделя была невероятно насыщена в Израиле событиями политическими. И, в общем, нарастали они буквально вот по экспоненте, слово которое выучили сейчас все, к сожалению, благодаря распространению эпидемии. И результат был достаточно неожиданным, но вполне вписывающимся в общую канву еврейских праздников, всех еврейских праздников, которые, согласно шутке, всегда выглядят таким образом. Злоде... «Те или иные злодеи хотели наш еврейский народ уничтожить, но мы выкрутились, давайте покушаем». Вот. И действительно, забегая вперед, вот, вы видите справа от меня такую инсталляцию. Это инсталляция посвящена блоку бело-голубых, блоку Кахол-Лаван, который присутствовал в Израиле ровно год и э, вчера перестал существовать. Вот. По поводу этого блока Кахол-Лаван мне показалось уместным поставить, во-первых, вот эту вот такую э, инсталляцию. И э, я позволю себе зачитать эпитафию, которую, безусловно, все наши радиослушатели узнают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 Вчера произошло э, э, исчезновение из израильской политической жизни блока бело «Белоголубых», блока «Кахольдаван». Он развалился, но давайте обо всем поговорим по порядку. Итак, э, выборы закончились. Вы помните, э, у блока «Только не Натаньяу» не получилось большинства. Они очень хотели получить больше 61 мандата, чтобы создать правительство, выкинуть Натаньяу и раздать всем, э, как там было сказано, рабочим... Э, заводы, крестьянам землю и так далее, солдатам войну, но у них не получилось. И тогда они стали э, рассказывать разные удивительные вещи. Например, они сказали нам, да, у нас было обещание, что мы, не, конечно же, не пойдем с отрицателями права евреев на э, э, суверенное государство, то есть с блоком арабских партий, поддерживающих террор, откровенно. Но мы также обещали, что мы не сядем с Натаньяу, это говорил Ялон, один из лидеров блока бело «Белоголубых» Аван. И вот мы решили нарушить какое-то из этих обещаний, потому что мы не можем не нарушить, как мы обязаны, мы вынуждены какое-то из них нарушить. Мы решили нарушить то, что мы не будем садиться вместе с террористами. И план у них был такой. Значит, правительство они вроде сначала хотели создать, но потом, как вы помните, у них не хватило. Дело в том, что эта коалиция против Натаньяо против четырех еврейских национальных партий. Она была достаточно пёстрая. На одном конце был Либерман, на другом конце были вот отрицатели арабского, арабские отрицатели э, права евреев на собственное государство. И те и другие как бы друг с другом не очень хотели состыковаться, но вроде уже с ними договорились. И в это время внутри самого блока Кахолова нашлось двое праведников, вот, как говорят, «праведник» в Содоме. Праведники, которые, э, ну, «праведники» в кавычках, конечно, Два человека, которые сказали, что мы, конечно, очень не любим Натаниела, прямо сильно не любим Натаниела, это его бывшие советники, которых он когда-то, как они считают, недооценил, и они на зло ушли э, к конкурентам, и вот стали, были участниками создания этого дела Голубых, и хотели ему отомстить, и хотят ему отомстить. Но вот до такого, чтобы прямо вот сесть с отрицателями права евреев на государство и сторонниками террора, мы такое не можем. Мы за то, чтобы было, особенно сейчас в условиях эпидемии, правительство единства. И Ганс посчитал, было у него сначала вроде как 62, потом эти два обратца, окрабаться. Гендали Хаузер сказали, что нет, потом еще откололась э, девица Орли Леви, мы про нее тоже рассказывали. И у него уже стало 59, он понял, что у него не получается. И тоже как бы 59 вроде больше, чем у, у тех, но эти же трое могут и против него проголосовать. И тогда э, решили отыграть план Б. План Б заключался вот в чем. Быстро-быстро провести... Собственно, сейчас Ганс получил мандат на формирование правительства, потому что у него было большинство формальное. С этим большинством он сделать ничего не мог, но хотел попытаться. И пока он пытался, время подходило уже к концу, он решил, что раз правительство он сделать не может, он проведет законы, которые персонально уничтожат Натанияу политически. То есть запретят Натанияу участвовать в выборах. И тогда правый блок, правый блок Блок национальных партий будет обезглавлен, и они уже пойдут на выборы весело, с песнями, и всех победят. План был зашибись, но э, для того, чтобы успеть провести эти законы быстро, им нужен спикер мест позицию спикера э, Кнесса. Спикером у нас был Юлий Эдельштейн, представитель партии ЛИКУД, и он совершенно не собирался помогать им проводить эти законы. Кроме того, что эти законы как бы очень-очень проблематичны страстной точки зрения, то есть законы, которые должны сработать задним числом против уже существующего лидера, которые должны отменить существующие законы, которые, в общем, являются персональными, что само по себе выглядит очень э, сомнительно. Эдельштейн, конечно, не собирался им помогать. Тогда они сказали, мы с ним сменим Идельштейна, нас же больше в Кнессете, мы сменим Эдельштейна. И Либерман вместе с арабскими отрицателями права евреев на собственное государство обо всем договорились и сказали, да, мы сменим Эдельштейна. И они... Но тут фокус вот в чем. Чтобы сменить Эдельштена, нужно собрать Кнес. И спикер Кнес это должен собрать Кнессет, чтобы его сменили. А Эдельштейн сказал: я не собираюсь. И формально он был абсолютно прав. Почему? Потому что действительно, когда собирается новый Кнессет, выбирают заново спикера. Все правильно. И потом его нельзя поменять просто так. Но С... э... выбрать его нужно, согласно уставу Кнессета, не позже, чем будет правительство. В этом есть своя логика. Дело в том, что когда выбирают новый Кнессет, формируется коалиция, формируется оппозиция, коалиция создает правительство, и она получает несколько ключевых позиций в Кнессете. Это спикер, это главы основных комиссий, остальное получает оппозиции. В общем-то, все это происходит по договору. То есть садятся коалиции оппозиции и договариваются. Сейчас у нас как бы с одной стороны вроде как есть группа, которая претендует на создание правительства, но она не может внутри себя договориться. У них нет реального большинства для создания правительства, а правительство не создано, значит, как бы нет смысла менять спикера. И Эдельштейн говорил: я не хочу, не хочу собирать э, Кнеза до переизбрания спикера, если по уставу я не обязан это делать сейчас. Э, Левых это очень бесило. И новые, как бы, новые участники этого левого блока, э, представители партии Либермана, они прямо, э, кстати, стараясь показать, насколько они теперь лояльны этому новому блоку, устраивали разные перформансы. Так, например... Э, э, депутат парламента от депутата Кнессета от партии НДИ партии Либермана Юлия Малиновская она вышла на трибуну Кнессета и стала махать своим черным шарфом как черным флагом черный флаг это стал символ вот этой вот самой левой левого блока вместе с арабами Мол Эдельштейн пытается отобрать у нас демократию не позволяя нам себя переизбрать э, хотя в общем-то он ничего не пытается отобрать это было все в соответствии с законом и в соответствии с нормами которые эти ребята совершенно э, в наглую хотели растоптать. Так вот, он не позволяет нам создать, э, переизбрать себя, это значит нарушение демократии, это значит, мы выступаем против, э, против тех, кто пытается отобрать у нас демократию, и флагом своим они выбрали черные. Знамя с черными флагами не пытались прорваться в Кнессет активисты вот этого самого этих партий вот, а депутаты у них размахивали черными флагами соответственно в самом Кнессете это очень характерно кстати что партия которая до этого называлась бело-голубые они перешли к черным флагам флагам, как вы знаете джихада и флагам пират вот. и эта самая э, дама э, по-хамски совершенно кричала Эдельштейну, мы вас сместим да кто вот такой вы тут засиделись понимаете прямо вообразила, видимо себя матросом железняком но Эдельштейн, человек, который, у которого есть хорошая закалка, он был диссидентом, он боролся за выезд евреев из Советского Союза, он был э, преподавателем, подпольным преподавателем еврита, когда преподавание еврита в Советском Союзе каралось э, э, тюремным заключением реальным. И он был в тюрьме, Эдельштейн, именно за то, что преподавал еврит, за то, что боролся за выезд евреев из Советского Союза. Человек, который сталкивался в своей жизни с КГБ, э, как-то он не очень впечатлялся от этой самой дамочки, которая махала черным шарфом перед его носом и хамила ему. Но тут вмешался Верховный суд Израиля. Верховный суд Израиля рассмотрел иск и пришел к выводу, что э, спикер Кнеста обязан собрать Кнесса для своего переизбрания. И вот это было уже очень серьезно, потому что это уже было не махание черным шарфом, а это было прямое и э, явное нарушение разделения полномочий. Вы поймите, у нас немножко другая система, не такая, как в Америке. Но эта система здесь делится на трех разделенных э, э, структурах: это правительство, исполнительная власть, это Кнессет, законодательная власть, и Су Верховный суд, судебная власть. Все эти э, три ветви власти, разумеется, должны между собой как-то конкурировать и как-то бороться, и у них должна быть система сдержек и противовесов для того, чтобы ни одна из них не стала узурпирующей. И это все понятно, это основа демократии. Проблема в том, что Верховный суд в Израиле решил, что они над всеми, что они должны или вправе указывать всем и вся. Они написали э, довольно хамское указание, это, собственно, даже было не решение суда, а такой приказ спикеру Кнессета э, выполнить их распоряжение, собрать Кнессет для переизбрания. И тут, конечно же, с одной стороны, безусловно, Верховный суд — это Верховный суд. Если в Израиле не будет верховенства закона, скажите вы, так что будет полный бардак. И это правда. Но есть огромная разница между судом, который говорит, например, человеку, ты по суду должен заплатить вот этому человеку какой-то штраф или какие-то деньги, потому что ты его обманул или ты был причиной того, что он понес какой-то ущерб, ты обязан ему заплатить и человек обязан подчиниться суду. Или, например, суд говорит, этот человек виновен и он должен пойти в тюрьму. И это, безусловно, нужно подчиняться такому решению. И даже если суд не прав, потом разбираться, пытаться подавать апелляции, добиваться правды и так далее. Но когда суд говорит спикеру КНЕС, это что делать? И не в вопросе того, что, скажем, Эдельштейн совершил какое-то уголовное преступление, а в вопросе устава Кнессета — это уже прямое вторжение в полномочия Кнессета. И это очень серьезно, потому что снова нарушается система сдержек противовеса. И вот Эдельштейн оказался в достаточно сложной ситуации. То есть в открытую наплевать на решение Верховного суда — это в той или иной мере все равно подорвать отношение граждан к одной из ветвей власти, и он как человек с огромным политическим опытом, с огромной политической ответственностью понимал, что это может в дальнейшем привести к очень неприятным событиям. Как бы подло и э, неправильно не вел себя Верховный суд, он не может э, как бы экстраполировать, еще наращивать, вот, э, еще больше усугублять эту ситуацию. И он поступил, в общем, очень так... Э, знаете, мне это напоминало истории про раввинов в советское время, которых, скажем, вынуждали, но ну, не знаю, может быть, это были не только равины. я просто слышал истории именно о раввинах, которых вынуждали сотрудничать с советской властью, с КГБ, доносить на своих прихожан, и раввин, с одной стороны, понимал, что он не может им отказать, что как бы, они его раздавят, просто, с другой стороны, не хотел идти на это, и он просто умирал. Да, вот, то есть, брал и все, и, и, и умер. В данном случае Дельштейн сделал похожий шаг. Он сказал: Я ухожу в отставку. Я не готов. Я не готов выполнять ваше хамское решение, которым я абсолютно не согласен. Я считаю, что нельзя это делать. С другой стороны, я не хочу наращивать вот эту самую экстраболюцию, я ухожу. Теперь фокус был вот в чем: он уходил, и это произошло в среду. Его отставка должна была случиться через два дня. То есть, когда спикер сообщает о том, что он уходит в отставку, по уставу Кнессета, еще 48 часов, то есть двое суток, он остается спикером. А потом уже можно переизбрать и выбрать нового спикера. В среда, четверг, пятница, получалось еще суббота и воскресенье, которые выходные в Кнессете. И следующее заседание, то есть переизбрание, можно было сделать только в понедельник, то есть понедельник, который у нас будет. Таким образом, как бы Эдельштейн выигрывал для, еще немножко времени, для чего, скажу позже, для чего он выигрывал это время. Верховный суд, получив эту пощечину от Эдельштейна, они вообще не привыкли, что с ними, им не подчиняются, что не выполняют их приказания беспрекословно. Они были в шоке от такого такого поступка Эдельштейна, и они в тот же день, в среду, когда он сообщил о том, что он уходит в отставку, они снова собрались и выдали следующее решение. Решение о том, что его отставка вступает в силу сразу же. И, соответственно, уже на следующий день, даже можно было как бы в тот же вечер э -э, провести его переизбрание. Это уже было вообще прямое вторжение в устав Кнессета. То есть ребята совсем потеряли то, что называется, берега, или, как говорят на уголовном аргу, рамсы попутали, или я уже не знаю что, но они вообще, как сказать, взорвались абсолютно. Там был еще один такой момент, перед тем как он ушел в отставку, и они ему еще сказали, что он должен выполнить их решение. Он сказал: я хочу вам ответить несколько. Хорошо, мы выслушаем твой ответ и потом примем решение окончательно. Он написал им достаточно развернутое э, решение, почему он считает, что Верховный суд не может вторгаться в полномочия Кнессета. Это было э, достаточно разумное письмо, написанное грамотным языком государственным, с приведением примеров из истории Израиля. С Подробным причислением законов к несете, которые, на которых решение его строилось. То есть это было грамотное юридическое письмо. Он его передал в Верховный суд, и через 10 минут они выдали свое решение на 19 страницах. То есть было совершенно очевидно, что. Оно было у них уже готово до того, как он передал им это письмо. То есть это письмо они показали даже, насколько они вообще презирают то, что. Что-то там вякаешь, то, что называется. Да? Что-то там такое говоришь, бормочешь нам. Мы Верховный суд, а кто ты такой? Просто спикер Кнес это третий человек в государстве после премьер-министра и президента. Да мы вообще тебя слушать не будем. И э, впоследствии против э, такого хамского отношения к спикеру была подана э, жалоба на судей, которые. Э, как бы было совершенно очевидно, что они не читали ответ, и что у них уже было заготовлен, э, заготовлено решение. И они даже признали, да, мы не читали ответ, у нас уже было заготовлено решение. Это очень серьезная проблема этическая. И те из вас, кто адвокаты или, в общем, связаны как-то с юридической системой, вы понимаете, насколько это, мягко скажем, некрасиво. Но опять же, в израильской системе, где Верховный суд и вся судебная система, это просто ведется как бандитская клика, это все прошло. Но возвращаемся к главным событиям. Итак, эдриштейн ушел в отставку. На утро э, было объявлено Верховным судом, что вообще не важно, что по уставу он только в пятницу перестанет быть спикером, можно проводить уже в четверг, то есть вчера э, переизбрание спикера. И в этот момент, вот как бы, пошла, э, события стали развиваться стремительно, то, что называется. Еще до этого надо сказать, что Ликут предупреждал э, на переговорах, Натаняо предупредил Ганса, что они вели переговоры о создании правительства чрезвычайного положения, потому что ко всем вот этим политическим кризисам, которые во многом были созданы Верховным судом, у нас ведь еще эпидемия короны, и за ней грядет экономический кризис, и все понимают, что, во-первых, э, надо, как бы, я думаю, что какими, ни, какими бы амбициозными и желающими дорваться до власти, Лапид, Либерман и Ганс не являются, они прекрасно понимают, что если они сейчас дорвутся до власти, на них свалится решение этих проблем короны и экономики. А они не в ногой. Это же не Натаньяу. То есть они тут же завалятся. И тут же все это как бы пойдет в подоткос и будут. Выборы снова, и тогда уже не будут просто размазаны на выборы. Поэтому э, шли переговоры. Переговоры Натаньяо увел с Гансом, предлагая всему блоку Кахолаван зайти в его правительство и более-менее, че, ну, честно, это не честно на самом деле, потому что Ликуд намного больше, но разделить полномочия, типа половину времени я буду премьер-министром, половину времени будет Ганс премьер-министром, и, соответственно, главные министерские должности будут тоже меняться. Но, сказал Натаньяо, если вы переизберете нам спикера, это будет рассматриваться как шаг невозвращения, как бы невозвратная точка. И мы после этого с вами перерываем все переговоры. Делайте, что хотите в Кнесте, веселитесь, топчитесь, принимайте любые законы о том, что человек по имени Бень... Беньямин с фамилией Натаньял не может быть э, премьер-министром. Мы пойдем на выборы и дальше будет что будет. Мы получим свои там 70 мандатов, и вы увидите, как бы, что никуда вам от нас не деваться. Иганс вел переговоры, и э, вся это как бы до него с его точки зрения, как мы теперь понимаем, задним числом все эти наступательные шаги против Натаньяла это были скорее как бы попытки выторговать лучшие позиции в переговорах о правительстве единства. То есть он действительно хотел честно попремьерствовать. Он э, человек амбициозный, он считает, что он вполне способен быть премьер-министром, хотя он не занимал никакой министерской должности, и, соответственно, никакого политического опыта у него нет. И поэтому, скажем, да, он был генералом, он был начальником армии, но когда у него, например, рабочие какие-нибудь скажут, «Мы не хотим этих реформ, и к нему придут лидеры профсоюза, он что, против них танки пошлет. То есть опыта политического человека нет, но он этого всего очень хочет. И э, как бы для него было важно просто попасть в это правительство единство, как мы теперь понимаем, но на лучших условиях. И поэтому он, конечно же, не хотел, чтобы э, ситуация прошла точку невозврата, чтобы его партия выбрала своего спикера, и после этого бы... Разговоры о единстве, правительстве единства закончились. И он в его окружении предложили компромисс: давайте сейчас мы выберем самого Ганса на место спикера, мы продолжим еще немножко переговоры. И если мы договоримся, то Ганс, естественно, уйдет в правительство, он не будет спикером, а вы поставите спикером своего человека, там того же Эдельштейна. И для Ганса как бы это было вполне логичное решение. Более того, это выглядело логично и для Натаньяо, потому что, окей, переговоры идут, пока вы как бы они имеют возможность, они таким образом наращивают свою силу, но когда переговоры закончатся, то, в общем, все отыграется назад. И тут выяснилась очень интересная вещь. Выяснилось, что в стане Ганца, в его блоке только не Натаньял», есть группы, которые совершенно на это не согласны. лапит Либерман и лидеры арабского блока, выступающего против права ивреев на собственное государство, сказали: Нет, нам это все не нравится. Мы этого совершенно не хотим. И арабы сказали это совершенно четко. Наша задача, сказали они, не то, чтобы ты был премьер-министром. Наша задача, чтобы Натаньяу не был премьер-министром, потому что он очень эффективный сионистский лидер. Он нам мешает, он эффективно укрепляет государство Израиля, и мы не хотим, чтобы он был премьер-министром. Это наша задача. А Либерман сказал: и моя задача сместить Натаньяу. И мне вообще-то не интересен Ну, они это сказали, конечно, в более дипломатической форме. Но они сказали: мы, конечно же, не будем голосовать за тебя как за спикера, потому что это продвигает правительство единства. И тут Ганс понял, что в его команде, это на самом деле, может быть, он и его сторонники хотят, чтобы он по премьерствовал, но остальная вся команда просто хочет скинуть Натаньяу. И когда они скинут Натаньяу, он, Ганс, им больше будет не нужен, как тот скрипач в э, «Формуле любви». То есть не скрипач, а кто там у них был, э, конюх, да? Конюх нам не нужен. Вот, а скрипач был не нужен Кинзадзе. Так вот, э, и тогда Ганс понял, что единственным шансом у него в политике теперь остается... И единственным другом у него в политике остается Натаньял. Потому что эти ребята кинут его в ту секунду, когда он поможет им скинуть Натаньяу. И он тогда не получит вообще ничего, потому что тогда вспомнит ему все, и его неумение разговаривать, и его отсутствие политического опыта, и просто и сметут с политической картой вслед за Натаньялом. И тогда Ган сказал, хорошо, а я согласен. И Ликуд сказал: Окей, договорились. И в четверг, где-то к полудню, Ган заявил о том, что он вот, как бы договорился с Ликудом о такой комбинации, что он становится временным спикером. Через несколько дней подписываются все договора о присоединении Ганса и его блока к Ликуду и к четырем, остальном, всему остальному блоку национальных еврейских партий. Возникает большое правительство национального единства, включающее там больше 70 депутатов. И дальше уже все распределяется в соответствии с договоренностями. То есть полтора первых года Натаньяо, потом полтора года Ганс. Тут ведь еще что было. Ганс очень боялся, что полтора года Натаньяо будет премьер-министром, а потом... Натаняу скажет, ну ладно, мне все надоело, пойдемте-ка лучше на выборы. И Ганс останется без премьер-министерства Кресла. И он боялся, что его просто обманут. Вот. Что, в общем, в политике случается. Гарантом того, что его не обманут, выступил Арье Дерри, лидер партии ШАС. Ирония судьбы в том, что в свое время Арье Дерри уже выступал гарантом такого расклада. И в итоге, это было много лет назад, тогда еще был Перес и Шамир, и Дерри пообещал Шамиру что вот так вот будет, сначала Перес, потом Шамир. Перес свое отбыл премьер-министром, когда наступила очередь Шамира, то Дерри сказал «упс», и Перес сказал «упс», и э, правительство национального единства пало. Вот. Таким образом, как бы сейчас Дерри э, выступает в роли гаранта, но мы помним, что гарантом он был таким, конечно, когда-то. Но он был тогда на заре его политической карьеры, он был молодой. Так или иначе, Ганс понял, что можно верить, можно не верить команде Натаньял, но это то, что у него реально есть. А другой вариант он совсем убийственный. Они посмотрели на опросы, увидели, что если сейчас пойдут на четвер... пойдем на четвертые выборы, то левые просто разбиваются в дребезги, а правые набирают там больше 60 мандатов и уже формируют свое собственное правительство самим по себе. И в итоге произошло голосование. Ганс предложил себя в спикеры. Его поддержал Ликут. Его Ганса поддержала также группа его сторонников внутри блока Кахольлаван. Либерман вышел со своими людьми, с голосования. Это тот самый Либерман, который обещал нам и говорил, что он будет, конечно же, поддерживать правительство национального единства. Это его мечта, он только об этом и думает, он только и хочет, чтобы было правительство национального единства. Он сказать, устранился, потому что это не соответствовало его задаче смещения Натаньяу. Арабы выступали против, потому что, как они уже сказали, они хотят сместить Натаньяу, самого эффективного э, ситонистского лидера в истории страны. Он им не нужен. И тут оказалось, что Ли, э, Лапид и Ялон, два других ключевых игрока в блоке «Белоголубых», Кахоль Лаван, они тоже против. Они это тоже не хотели. Им тоже нужно было свалить на Таньялу, а не создать правительство национального единства. И таким образом блок «Белоголубых» развалился. И Ганс э, со своим небольшим наследством, примерно в 13 человек, плюс два вот этих самых брата-акробата Макс и Морритс, точнее Гендели Хаузер из э, партии Ялона, которые хотели единство, об этом честно говорили, плюс Орли Леви, и вот их там 16 или 15 человек, и они перешли в блок национальных партий, как бы присоединились к нему. И таким образом у нас в ближайшие дни должно возникнуть правительство. Правительство, в котором полтора года будет премьер-министр Натаньял, а два его глав... два важнейших министерства, то есть министр обороны и министр иностранных дел, будут ГАНС и Ашкинази, то есть представители вот этого отколовшегося от белого-голубого блока. Также они получат э, портфель министра юстиции, и это очень плохо, потому что, по сути дела, конечно же, что произошло? Правые партии не проиграли войну и выиграли сражение. Они не выиграли войну, и... но и не проиграли сражение. К сожалению, то, что получилось, это далеко от того, что мы хотели... Это далеко от правительства, чисто правого правительства, которое могло начать заниматься суверенитетом в Иудее и Самарии, проводить юридические реформы необходимые, чтобы оградить богатство Верховный суд и сделать его больше неспособным вот к таким вот топтаниям в посудной лавке, какие у него устроили на, на, на этой неделе. И, конечно же, требуются экономические реформы. Но ну, об экономических реформах мы сейчас уже не говорим, потому что мы попали в тяжелейшую эпидемию, и за ней грядет тяжелейший экономический кризис. И поэтому об экономике мы уже не говорим, но суверенитет и реформы юридические, конечно, мы могли бы провести, но теперь мы их не проведем, потому что ГАНС представляет совершенно другую повестку дня, и эти вопросы будут заморожены. Таким образом, к сожалению, конечно же, это э, правительство, которое, наконец, будет создано, пятое правительство Натаньял, оно не будет э, правительством, о котором мечтали правды. Но, с другой стороны, как я уже сказал, по факту банда Удаль, Лапида, Тиби и Либермана проиграла, их желание сместить Натаньяу как самого эффективного сионистского лидера в истории Израиля провалилось. Они хотели свалить Натаньяу, их другое не интересовало. Блок национальных партий устоял, блок только не Натаньяу сломался. Очень жалко, что Ганс, конечно, не сделал этого год назад еще, когда бы не было вторых выборов и третьих выборов. Мы бы за этот год, может быть, чего-то успели хорошего. Но... Тем не менее, войну с врагами еврейского национального государства мы еще не выиграли, но и тяжелое сражение не проиграли. А впереди пик эпидемии и жесточайший экономический кризис, который за ним придет. И, конечно же, можно только благодарить Всевышнего, что страну через них поведет именно Натаньял, а не какой-нибудь там Ганс, Лапид или какой-нибудь другой человек, не понимающий в экономике, в политике вообще ничего. Ну а что будет через полтора года? Будет что будет. Сергей? Да, давайте мы сделаем небольшой перерыв, после чего вернемся и обязательно продолжим. Открытый диалог. диалог. С Александром Непомнящим Возвращаемся к беседе с Александром Непомнящим. Телефон в студии 847-400-5200. Александр, если вы не возражаете, может прием звонки? Давай. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день, Александр, добрый день, Сергей. Это, добрый это день. Я звоню. я сказал, что я жду, не дождусь вашей программы. Каждую неделю, сидя теперь дома, то это вообще как... как это, действительно, очень хорошее дело для нас. Ну, так, очень много вопросов возникает. Ликут как Ликут, как одна партия. Вот Когда сейчас будет выбираться правительство, она входит как Ликут, или те партии, те же религиозные, они идут вместе с ними, те, кто их поддерживали все время. И, и то же касается левых, что теперь Либерман, он что будет в оппозиции? Или как это, как это все будет происходить? Или вы, вы можете мне объяснить? И я все-таки считаю, что из всего, что буквально пару дней тому назад происходило у вас, если можно сказать, конечно, это самое... Лучший вариант, который был, и вы недаром отметили про Пурым, <сих>, происходят чудеса. Так что когда будем видеть. Но на данный, на данный момент, данная ситуация, считаю, что это не совсем плохо. Ну хорошо, всего вам лучшего и удачи во всем. Спасибо большое, я вас послушаю по радио. Окей, okay, да, я согласен с вами. То есть, снова, правительство, которое сейчас получается, это не правительство, которое мечтали правые, ищет, когда год назад казалось, что у правых есть большинство, и значит, мы сможем провести суверенизацию в Иудеи и Самарии, мы сможем провести экономические реформы и укрепить еще большую экономику Израиля, мы сможем провести судебную реформу и э, все таки как-то ограничить э, полно... Даже не полномочия Верховного Суда а ограничить его э, захваченные в последние годы чужие полномочия, которые он себе присвоил, подавляя другие ветви власти, то есть возвращая некую симметрию и уравновешенность израильской политической системе. Обо всем об этом теперь придется забыть. С другой стороны, альтернатива, которая маячила перед нами правительство, которое было обязано своему существованию террористам арабским, то есть э, людям, поддерживающим арабский террор и отрицающим право евреев на собственное суверенное государство, было понятно, что это будет просто какой-то кошмар. И э, то, что мы вышли из этой ситуации и пришли все таки к некому более качественному варианту, и то, что Натаньяо будет в ближайшие полтора года, сейчас самое главное, конечно, это выйти из эпидемии с наименьшими потерями, и выйти после этого из экономического кризиса с наименьшими потерями. То есть уже не доживу, а быть бы живым. И в этой ситуации совершенно понятно, что Натаньял на сегодняшний момент ультимативный политик в Израиле. То есть лучше него нет. Я не уверен, что если в мире политик, ну, кроме Трампа, может быть, но ну, опять же, у Трампа немножко другая ситуация, другие полномочия, другая экономика в руках. В масштабах Израиля, в его ограничительных как бы, условиях, я не думаю, что есть кто-либо э, в мире, который может справиться с проблемой лучше, чем Натаньял. Поэтому, безусловно, это хорошая ситуация. Что касается правительства вкратце, правый блок остался верен, его не сломали. И Натаньяо, безусловно, сохраняет этот блок. То есть лекут и три партии дополнительные ультраортодоксы, Ашкиназы, цифарды и э, религиозные сионисты, эти три партии тоже входят в правительство, и они получат, возможно, они получат меньше, потому что всем придется потесниться. Потому что приходит Ганс, приходит он, конечно, с небольшой партией относительно, то есть не со всем блоком белоголубых, а только с группой примерно в 13 или 15 человек, надо еще посчитать будет, плюс там еще прибывают люди из э, э, другие крошки от этого блока, которые не, как бы формально не входили в его партию, И им всем нужно будет что-то дать, каждой сестре по И... Конечно, это правительство будет не идеальным, но что будет, то будет. Что касается Либермана, то здесь я бы хотел с вашего позволения немножко подробнее об этом рассказать, Сергей. Если у нас есть какой-то кар... звонок, то может быть ответим нас... на него. А если нет, то я бы хотел у рассказать нас... именно о Либермане, поскольку это человек, который, на мой взгляд, является да... самым давайте самым самым звонок и потом... ситуации. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Ну, правый лагерь вроде бы в Израиле победил. Либерман в каллисте с арабскими партиями стал. По-моему, пятой колонной. Опасен ли он для еврейского характера для характера, еврейского характера государства? Тем более, что с помощью американского форума и лично Либермана, как уже писала пресса, Путин хочет превратить Израиль в, в Новороссию. Окей. Okay. Ну, я действительно хотел поговорить сейчас о Либермане. Это сочетается с вашим вопросом. На мой взгляд, Виктор Либерман стал главным лузером вот этой всей создавшейся ситуации. На протяжении целого года он держал политическую систему Израиля за горло. Он под, выставлял себя правым политиком, собирал голоса справа, а потом э, говорил, «Нет, я с Натаньяо не пойду, и с Гансом я тоже не пойду, вот уговаривайте меня, уговаривайте, я, может быть, решу, а, может быть, не решу». В итоге он не решил, мы шли на вторые выборы, потом на третьи выборы. И таким образом целый год его кривляний отняли у нас вот этот и год времени потерянного, времени Трампа, когда мы могли что-то сделать, и мы этого не сделали. И... Миллиардов шекелей, которые мы потратили на три, э, три как бы, круга выборов, теперь мы потеряли возможность, как я уже сказал, и суверенитет распространять, и план столетия воплощать, и судебные реформы. И все время нам Либерман говорил, что вся проблема в том, что он сильно не любит хариди, сильно любит, не любит религиозных ультратоксальных евреев. Причем надо расставить как бы, все, все точки над и. Действительно, между светским Израилем и ультраортодоксальным Израилем существует немало противоречий. И часть претензий, которые светский Израиль высказывает ультротраддуксам, он не лишён оснований. Но это спор, как бы спор внутри семьи. И этот спор, который до сих пор лишался более или менее, в общем, выборами, люди голосовали. Если светских оказывалось больше, то они как бы давали себе немножко больше. Потом правительство их продвигало, ультратодоксов немножко задвигало. Если получалось наоборот, у ortodoксов тебе получали какие-то поблажки, это нормальная ситуация в демократической стране. По-другому не может быть, потому что общества разные. Есть такие, есть такие, эти хотят одного, эти хотят другого, и нужно уметь договариваться. И вот пришел Либерман, и он повернул этот дискурс между светским и религиозным обществом, который, в общем, находил, до этого находился в рамках диалога, в дискурс чисто антисемитский. То есть Либерман стал паразитировать на э, как бы недовольстве многих светских людей какими-то претензиями к религиозным, он стал их раздувать до да, каких-то безумных невозможных размеров и использовать для этого риторику, которая гораздо больше подходила для, э, к риторике, скажем, погромных э, газет памяти или каких-нибудь антисемитских российских изданий. Почему? Потому что в Израиле существует достаточно не, немалое количество людей, которые приехали в Израиль по закону возвращения, как бы репатрировались в Израиль, поскольку они как бы евреи. Но евреи они на самом деле очень относительные. То есть в лучшем случае там какой-нибудь дедушка у был еврей. Приезжают люди разные, скажем. У тебя был дедушка еврей, ты приехал в Израиль, ты сам себя не очень считал евреем. Твоя жена или твой муж совсем не еврей, твои дети вообще ничего к еврейству не имели. Но ты приехал в Израиль, ты понимаешь, что ты приехал сюда по закону о возвращении как еврей, и ты стараешься влиться в это государство. Не обязательно для этого надевать кипу и становиться религиозным евреем. Ты просто принимаешь Израиль со всеми его чудачествами, традициями еврейскими и так далее. Есть другая категория людей, которая приехала сюда и сказала, мы хотим здесь построить Россию, нам не нужны эти все ваши порхатые, пересатые штучки, они нас раздражают. Нас и там евреи раздражали, и здесь они раздражают. И к этой публике достаточно немало. Либерман обратил весь свой сказать, дискорс и нарратив, и они с радостью подхватили, потому что до этого они стеснялись говорить, что их евреи раздражают. А тут им объяснили, не говорите евреи, говорите религиозные евреи, и сразу все встанет на свои места. И вот целый год Либерман нам объяснял, что его задача, потеснить религиозных евреев и сделать здесь, так сказать, ну, грубо говоря, сделаем здесь как Россия, чтобы, чтобы не было никаких этих евреев со своими прибомбасами дурацкими. И вдруг буквально вот незадолго до третьих выборов оказалось, что это вообще все неважно. А есть личная месть к Натаниэлю, и он хочет просто сбросить Натаниэлю. Это тоже вранье. Мы отдельно говорили о том что движет Либерманом, может быть, когда-нибудь поговорим еще об этом еще раз, но сейчас не в этом суть. Суть в том, что вся его риторика против религиозных евреев, она изначально была уживой. Не этого он хотел, он просто тупо хотел свалить Натаньялу. Мы вспомним, что другие люди, которые хотели свалить Натаньялу, это блок сторонников террора и отрицателей права евреев на суверенное государство, которые, честно сказали, мы хотим свалить самого эффективного сионистского лидера за всю историю Израиля. И поскольку Либерман пошел вместе с ними, пошел вместе с отрицателем права евреев на собственное государство и сторонниками террора, то дальше произошли совершенно невероятные вещи. Вот на прошлой неделе мы просто не могли рассказать это в предыдущей части, поскольку как бы слишком много всего было. Когда эта банда дорвалась до Кнессета, и они стали распределять э, комиссии, уже э, Эдельштейна там не было, они уже без Эдельштейна распределяли, кто на какую комиссию сядет, все это теперь, конечно, будет сметено, но тогда они еще думали, что они так сказать, на банке сидят. И Лип, Лапид и Либерман с одной стороны договорились с лидерами сторонников арабского террора, распределили начальство в разных комиссиях Кнессета, и получилось, что представитель блока сторонников арабского террора, то есть представитель этого блока, отрицающего сионизм и вообще право евреев на собственное государство, возглавил комиссию, которая занимается жертвами террора и инвалидами армии обороны Израиля. Повторю еще раз, люди, которые поддерживают теракты и славят террористов, должны были заниматься проблемами жертв террора. И это был результат совместного голосования Либермана, Тиби и Уда. Тиби и Уда — это вот лидеры этого арабского блока. И Либерман со своими э, представителями в Кнессете поддержал это. Вы понимаете? Поддержал сторонников террора. И это дошло до абсурда, когда они возглавили комиссию, которая должна была заниматься проблемами жертв террора. Да? Посадили кота на охрану сметаны. Это было просто какой-то э, доктор стал заниматься э, пережившими катастрофы. Просто какой-то ужас был. Снова, все это теперь будет сметено, но в тот момент это было совсем не смешно, это было просто страшно и грустно. И, э, и так Либерман развязал бешеную антисемитскую кампанию в самых худших традициях, какие только могли. Он не делал это сам, это делали его э, помощники и агитаторы и третьего и четвертого звена. Но в социальных сетях это было видно очень четко. И были люди, которые собирали эти цитаты, переводили их. Это были цитаты непосредственно активистов партии НДИ, а не просто каких-то людей с подворотни. И это выглядело ужасно совершенно. Либерман сорвал нам возможность проведения суверенитета в Иудеи и Самарии. Он сорвал нам возможность усмирения Верховного Суда и возвращения его к нормальным полномочиям. Либерман отказался в итоге поддержать правительство национального единства. То есть то, о чем он все время твердил, что его задача, чтобы было национальное единство. И вот когда это национальное единство Натаньяо и Ганс создали, он отказался его поддержать. Почему? Да потому что это не соответствует его повестке дня, смещению Натаньяо. И еще одна совершенно ужасная вещь, которую, сейчас, которую можно четко очень вменить в вину Либерману, это подрывная деятельность против опасности короны против опасности эпидемии. Натаньял с самого первого дня разъяснял людям о том, как это опасно. Причем понимая, что, в общем, публика израильская это не только профессора интеллигенты, это и очень-очень простые люди. А Натаньял человек харизматичный, он умеет объяснять простыми словами даже сложные вещи. И вот он изо дня в день, каждый вечер появлялся на экране и объяснял людям в того, как нужно кашлять, кашлять в кулак, чтобы потом рука на ней была меньше вирусов, когда ты берешься за ручку, чтобы ты не передавал ее другим. Но даже до таких вещей. И вот на этом фоне Либерман и все его люди распускали в сетях... Э -э -э не слухи даже, а вот как бы такие утверждения, что мол, это все вранье, это все Натаньяу нагнетает, что нет никакой опасности, что максимум умрут в Израиле не больше 10 человек, уже сегодня у нас 13 жертв от эпидемии короны и сколько будет дальше, неизвестно. Они буквально впрямую призывали не подчиняться. То есть бывший министр абсорбции Софа Ландвер, бывшая, кстати, она из партии НДИ, из партии Либермана, она в своей социальной сети буквально призвала людей плевать на ограничения и карантин, выходить на улицу и гулять, сколько вам нравится. Более того, Либерман, как бы накануне вот этого всего исторического заседания Кнессета, когда все перевернулось, он решил постричься. Ну, решил постричься, хотел выглядеть красиво в Кнессете. Это же был его триумфальный день. Наконец-то они должны были сбросить Натаньяу и растоптать его. И он решил постричься. Для этого он позвонил в парикмахерскую. Ну, у него, видимо, есть давний парикмахер, который всегда его стрижет. Но парикмахерская на карантине. Он сказал: Как так? Ну-ка, быстро открывайте. Открыли парикмахерскую, он подъехал на своей машине парикмахерской, постригся и уехал. Теперь это на фоне того, что все бизнесы закрыты, все парикмахерские закрыты, и правительство призывает людей не нарушать правила карантина. И человек, который был министром обороны, человек, который как бы должен был показать своим личным примером, насколько нужно соблюдать сейчас эти правила карантина, он показал, как он плюет на эти правила карантина. То есть, вот на мой взгляд, это все были уровни падения и разложения, распада личности, которые проходил Либерман, когда он решил из э, правого политика, который, у которого были какие-то идеалы, может быть, какие-то ошибочные, когда он выступал против Харидим, в каких-то моментах он был, возможно, и э, прав, потому что это были претензии осмысленные, и об этом можно было говорить, этого можно было добиваться, можно было договариваться, можно было объяснять. В итоге мы видим человека, который открыто подрывает условия карантина, который призывает нарушать условия карантина, который использует буквально антисемитскую риторику в, через своих э, агитаторов, который сорвал нам все правые прекрасные проекты, которые могли быть, это тот э, политик, который до вчерашнего дня собирался быть вершителем ситуации в Израиле. Однако после того, как произошло то, что произошло, он был, потерял все свои возможности, он стал нерелевантен, он стал не нужен, как тот скрипач в Кинзедзе или тот кузнец в «Формуле любви», и теперь его место в оппозиции, причем будучи владельцем самой маленькой оппозиционной фракции, он там будет где-то в задних рядах между арабами и Лапидом, которые будут, так сказать, верещать и визжать, и пытаться остановить правительство, и не смогут, потому что их гораздо меньше. 74 в коалиции, и, так сказать, все, что осталось там в оппозиции, гораздо меньше, чем они не смогут ничего сделать. И в этом всем будет твориться Либерман, который теперь будет пыхтеть и кричать, что все неправильно и все плохо, ему опять ничего не дали, а так бы он, конечно, всем показал. Давайте попробуем принять звонки. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Уважаемый Александр, э, хотя бы у вас там небольшое улучшение. Конечно, не, не самая такая радужная надежда сбылась, но все-таки хоть не будет четвертых выборов. Но э, у меня вопрос э, на Таняху как политик. Сможет ли он каким-то образом повлиять на Ганса, чтобы он ну, когда ему придется все-таки руководить правительством, если ему придется, а, вел нормальную политику, а не вот эту предательскую, чтобы все сдать арабам и, так сказать, угодить в Верховному суду. И еще один вопрос, ну, опять же, Натаньяху как бы знает, что он делает, но мне кажется, все-таки неправильно, неравноценно поделили посты министров, потому что пост премьер-министра они делят пополам, а вот почему-то 13 его э, депутатам отходят самые важные э, министерские посты. Вот, как вы считаете, ну, ну, не действительно давайте я это не ушла, вопрос, я извините, пожалуйста. Значит, Ситуация следующая. Пока премьер-министр Натаньяу, два важнейших министерских поста в руках э, э, у людей Ганса. Когда наоборот, то наоборот. Когда Ганс станет премьер-министром, то министром обороны и министром иностранных дел станут представители Ликуда. Что касается министерства юстиции, очень жалко, что там будет человек Ганса, то есть представитель как бы партии Верховного Суда, но при этом министерство внутренних дел остается за Ликудом. То есть, конечно же, это неравное. У Ликуда 37 или 36 мандатов. У Ганса, по сути дела, меньше 13, там надо посчитать точно, порядка 10-11, и они получают как бы равное представительство. Но... Что делать? Такова ситуация. По-другому было нельзя, потому что иначе мы бы пошли сейчас на четвертые выборы, которые в условиях эпидемии экономического кризиса, конечно, последнее, что было нужно. И в этом смысле Натаньяу да, дал им больше, чем им, они того заслуживали, но другого выхода не было. Что касается, сможет ли он повлиять на политику Ганса, мне трудно сказать об этом, но есть договоренности о том, что замораживаются все спорные вопросы. То есть пока будет это против национального единства, не будет никаких подвижек ни в одну, сторону, но и в другую тоже. Я не знаю, как они сумеют это как бы уследить, но совершенно понятно, что если уж мы не сможем проводить суверенизацию и сделку века продвигать, и ограничивать функции Верховного суда то уж продвигать какие-то другие идеи обратные и опасные для Израиля Ликуд тоже не даст. Будет, опять же, если ГАНС попробует это сделать, развалится правительство, и мы пойдем таки на четвертые выборы, но это будет потом, после короны и после восстановления от экономического кризиса, который наступит после всего этого. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. здравствуйте. Скажите, пожалуйста, будет ли предусмотрено ли продолжение судебного преследования на Таньягу, и вот, сможет ли вот новое правительство провести реформу Верховного Суда Израиля? Спасибо. Ответ – нет, не сможет. Суд будет продолжен. Пока непонятно, когда, потому что сейчас суд, суды закрыты из-за эпидемии, и когда откроется – неизвестно. Продолжить не сможет, потому что… то есть не продолжить, а ограничить э, функции Верховного суда он не сможет, потому что, как я уже сказал, по договоренности с ГАНСом это будет все заморожено. Более того, вместо Аханы через какое-то время станет министром юстиции представитель ГАНСа, и он может решить, что во время эпидемии короны суд над... Натаньял да может проходить. Возможно, все эти вещи, все эти нюансы будут оговорены внутри их э, э, договора о правительстве, о правительстве национального единства, этого не случится. То есть суды начнутся не раньше, чем э, закончится эпидемия как бы мы вернемся к обычному укладу жизни, это неизвестно когда. Но пока что э, мы не знаем, как это будет, и точно совершенно не будет ограничений полномочий Верховного Суда, потому что это как раз прописано в соглашениях, что правые не смогут добиться того, чего они хотели, пока существует вот это правительство вместе с Ганцем. Что будет дальше, посмотрим. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Да, пожалуйста. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вопрос похожий на то, что только что был прозвучал, Через полтора года могут привлечь Натаньягу к, к, к, по всем этим вопросам в суд или нет? Или все-таки он будет защищен? Нет, он не Спасибо. будет защищен. И более того, его могут привлечь гораздо раньше. Суд, скорее всего, начнется гораздо раньше, чем через полтора года. Другое дело, что суд сам может длиться год, а может длиться и много лет. И пока он длится, и пока нет решения суда по закону израильскому, э, премьер-министр может занимать свою э, должность. Таким образом, да, будет идти суд, Натаньял будет продолжать, этот самый, продолжать быть премьер-министром и вести свой суд. Теоретически, если мы слышали профессора Дершевица, он говорил, что если суд будет хоть немножко честным, то все эти обвинения, которые сейчас обвиняют Натанья, рассыплются там, потому что в них нет кейса. Нету в них кейса нельзя за такое посадить человека. Или нужно так извратить юридическую систему, чтобы уже, в общем, как бы все было вывернуто на изнанку. В условиях, когда все-таки будет правительство, и когда ГАНС будет понимать, что если он начнет играть э, э, не по правилам, то может развалиться, и он уже не станет премьер-министром тогда никогда, может статься, что произойдут какие-то маленькие нюансы, подвижки, и таким образом Натаньяо будет защищен, по крайней мере, в ближайшие полтора года. Что будет дальше, мы не знаем. Александр, масса звонков, но, к сожалению, времени больше не осталось, посему до встречи в следующий раз, и большое спасибо. До встречи в следующий раз, всего доброго.